слов обо мне. Если вдруг кто-то впервые услышал, увидел, попал случайно, всякое бывает. Постоянно новые подписчики присоединяются, поэтому мой долг немножко представиться. Те, кто меня знают, пару минут подождите. Меня зовут Лидия Бойко, кто не знаком со мной. Я основала и веду три сакральные школы. Школу по целительству, практика рейки, школу по астрологии, именно джиотиш, индийская астрология, и школа по осознанному питанию. Три проекта.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 Для новичков информация. Это можно сравнить с заводской установкой машины. Вот она выходит с конвейера завода. Вот есть базовая такая вот стандартная или нестандартная, вообще базовая такая настройка этой машины. вот. Но мы можем ее тенинговать, мы можем ее улучшать, мы можем ее красить, мы что такое не можем делать с этой машиной.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 проанализировав огромное количество времени, какие проходят у меня периоды коридора затмений, я уже точно, со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это самые крутые периоды моей жизни, самые крутые по реализации, по движению вперед, по инсайдам, по росту сознания. И я уверена, что те ученики, которые действительно меня слышат и со мной обучаются и идут постепенно в понимание астрологии, у них то же самое происходит.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 А, изменения огромные, анализ идет внутри себя. Ольга, спасибо. Лиана, спасибо. Великие знания вы даете нам для роста и развития. Спасибо. Вот, кто-то пишет в Ютубе, а, там наводит гармонию Сатурн, поэтому экзальтирует. Все точно отвесить граммов ну, еще чуть-чуть ближе. А, в, в Инстаграме читаю равенство между материальным и духовным. Сатурн уравновешивает. Юлия пишет, потому что после принятия терпения можно получить наслаждение. Ну, хорошо, неплохо. Неплохо.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 Сейчас опустим эти параметры осознанного питания, она тогда добавляет, например, сахар. И суть в том, что кислая вишня становится в итоге вкусным блюдом. Это такая аллегория некая. Давно, кстати, не ела. В детстве только ела эти вареньки, потому что там, где мы живем, моя мама вместе с нами живет, здесь нет вишни. Это такая аллегория, которую можно переложить на Сатурн или любую другую злую планету, когда вы ее гармонизируете, балансируете.